О! железный человек. Человек, типа да. пчеловод. Смотри, какая фигня у меня есть, а у тебя нету. Горящая голова. Че за артефакт? Ну, этот, благословение робот раздатчик. CII. А, вот она какая. Я себе такой же хочу. Я сначала не знал, как им пользоваться. что свечу ну сделать Еще раз хочу. Походу те же самые будет появляться. Да. Пока эти не умрут, если. принципе Прикольно. Вообще прикольно. Мне нравится. Вот это мне нравится. Вообще не нравится. А можно уточнить что именно что подвисает а, это то что устанавливать меньше надо. чего всего что ты устанавливаешь и сейчас вообще ничего не устанавливаю врешь Не, значит, ходит тут такой 43 й с обычных ударов всех разносит, да? Посмотри. Ты помогай, что ты просто так ходишь? Я просто так хожу. Я ж. Ты. Почему я просто так? Я вон этих убиваю. Мы убиваю? Злых дяди нет, тетя нет. Что там вещь? А, в другое место убежала. Да. Ну, ладно, там просто вещи валялись. Да? Ну ладно. Ну тут О. есть. Опен пылесосом собрал нормально да Самый Я рак. тоже <с> я тоже собираю пылесосом так это чем Оба... Че, не ожидали да? сейчас уже скоро босс ну, только да. не в этой стороне это я уже понял тут у меня карта тоже как бы открыта так, нам сюда не, нам сюда там просто опять коробочка и было опьяно Чего его боишься? кто боится? страшно что-то он это заболел кто боится? Там, наверное, я диктор. его убил тоже, все он просто заболел и сбежал. Да? А я думал, я его убил. Да не, не может быть. Как не может быть, я его убил? Какая-то армия за мной бегает. А? Странно как-то Удали все. их вообще отсюда. Теперь три бегают. О, еще. Еще вещи. О, теперь два. И когда толпа за бегает, прикольно. Yes. О, у тебя какой? 23-й. Вот да. это, смотри. В принципе, нормально. Возьми-ка себе, медалька. Блин. Какая? Кого медаль? Он что-то уничтожится. Медаль кого? Надгробие. Так надгробие. Не пойду. А я сказал, пошли. А я сказал, не пойду. <laughs> не заставишь тут сейчас сюжет сейчас может быть видео было сюжет может быть видео нет видео нету просто 25 уровень ваша выносливость возросла до 4 Блин, доступная в система синергии вот что мне теперь делать да я не знаю что делать надо будет потом помощь тебе в терминал пойти нет да. Не, не надо. Особенно это в школу Кавиера. Ух ты! Я подумал тут босс пришел, оказалось. Ладно, у ну тебя нафиг я поеду покатаюсь. Ищи. А. там делаешь да так еду просто катаешься что нет я к тебе еду а -а -а, вон как. ну почти к тебе я нашел карту а это кар... мы уже были здесь открытая парковка Разве мы там были были нет, нет. были да не были да были. Ты сейчас там? Да. <звуки> а, ну ладно, что-то чуть-чуть че-то про астральная эссенция. Сойдет, сойдет. Сейчас у меня миссия такая. Разгромить 5 отрядов светит. Да, у меня такое есть. Тоже. У тебя сколько? -то? У меня выполнено 3. Из 5 Из 5 Старый склад. Она общая. Она общая, наверное, да. Вот сектантская звезда, которую я тебе говорил вчера. Но mm -hmm. только она здесь в треугольник. О, Пойду, я гоблину завалю. Может, я тоже хочу? Так подходи, вдруг он еще раз будет жить. Останется? Ну, ну... ну нет. Уже нет. Чуть-чуть ты не успел. Чуть-чуть? Да, капельку. Да мне полкарты проехать надо еще. Ну, Было. совсем чуть-чуть, я же говорю. Где сюжет? Где Эй, игра, где сюжет? Так, погоди. Место сюжета победить очистителей. Сто штук. Что за очистители? Не. Это не тот сюжет. Я нашел, куда нам надо. О! Разгромили отряд 5 из 5. А я, кажется, ну, нашел сюжет метро опять ну да только другая станция москва Красав. мы же не в алмате все-таки и выдыхаю прям интересно че серия опять да легкие боссы два Uh -huh. yeah. Не только босс. И, и не только боссы, да. <свеч> а это... <свеч> это твои или нет? Я не пойму. Кто? Роботы мои. что то они Мне красным как будто подсвечиваются <свеч> или не как будто. Странно. О, сарика. Верхний сайт, мы выходим. Уже. Мне... Это мы перешли дорогу просто. <laughs> что? Вот, видишь? Это что, подземка была? Да, это переход такой. Вот он, реальный сюжет. Прикольно. Точка маршрута. Погоди, мы ж тут были. А, да, только его не убил. Да. Мне же кто-то его заранее убил, что мне не досталось. Чего-то мы его убили? Нет? нет еще? Нет, а он есть? тебе помочь? Есть. Не знаю. Он, он не очень сложный кого-то. Ладно, я на него только жупов смотрел. Be back. Just you wait. Он вернется и скоро, ты прикинь. Его... Он скоро вернется, он Вообще. Ч че ⁇ за человек? Мне, чтобы не вернуться уже... Шутка, шутка. Чушь... Все, видео тихо. Громко. Тихо. Что I was a good cop. I was following the trail of Kingpin's enforcers after their rather successful crime spree through Hell's Kitchen. But when I got there, I discovered I wasn't the only one on that trail. Speedball, one of the new warriors, had clearly found them, but got himself captured, tied up, and worked over. They were about to go for round two, and it didn't look like he had much left in him. I didn't even think. I put them down. I didn't report it because I knew what I had done was wrong. Thank you. Can you walk? Uh, I'll try. If I'd been thinking, I would have looked for the security camera that caught me murdering Kingpin's lackeys. Never mind that these were the worst kind of bad guys about to kill a real, actual hero. I killed in cold blood. Kingpin had me dead to rights. I either do what he says, or I go to jail. You want to make up for your sins? help us talk to the feds you confess your sins the kingpin falls coercion bribery of government employees racketeering I'd say it's enough to bring him down here's your chance to do the right thing come on i can't live like this any longer get it I'll testify well, all right. we can do it can't we we can finally Почему ночью? Ну, мне так сказали, мол, пойдем ночью. Ну, пойдем ночью, чё? Да не, не сегодня ночью, а сегодня ночью, игровой ночью. Пошли, чё? Да ну. Чё, чё за человек, а? Чё, ты идешь? Ночью, сказали. Ночью. Ну, хочешь... Где здесь портал? Ну, и ждать. Портал где, эй? Он должен быть в башню портал. Нет. Ну ладно. Все, ждем ночь. будет ночь, ⁇ -мо ⁇ И когда я тут ночь видел вообще? Кстати, нет. Ну вот и все. Я тебя продолжу. Так вот. Можно же найти ночь или не найти ее. Понял. Все, поехали. Куда? По дороге вверх. путешествие. Тут твой любимый зверек. Где? Да я его уже убил. Ч ⁇ за зверь? Убил? Тот, который большой. Mm -hmm. Мы пришли ночью уже. Мы пришли ночью? Нет, мы не ночью пришли. Прикольно. Сейчас я буду их подстрекать. Да я уже почти подстриг. Видишь, я же говорю, что я подстриг. Их или все? Их... поделить пойти в тюрьму нам сюда Дали достижение good boy хороший мальчик ну может это собачки дали они а тебе да нет мне дали не знаю когда я играл собачки давали тут тебе странно да ну я не пойду за тобой я лучше всех перебью так и я всех перебью да нет. Я сначала закончу на первом этаже а потом дальше пойду а ты сразу по лестнице как себе нет я на втором этаже сейчас всех убиваю Чё, долго ты придется да помочь я же... я же спокойненько размеренным шагом я тебе покажу как надо правильно это делается так я уже почти все доделал ну да, ну да. так и поверил конечно о здесь электро где-то здесь электро не только так не понял ты ч боитель там принял я никого не принимал. А не сами. Выкинь его нафиг. Ой, да ладно, пусть будет. Не да ладно. Да пусть будет, он все равно к нам не идет. Потому что он уже с Электрой сражается. Ой, господи, хорошо. Я не могу его присоединить, потому что он сам пришел. Присоединять так. не надо, надо его высоединить. Так я его высадил. Куда ты его высадил? Я его вот исключаю, а он мне говорит, после присоединения нового участника к автоотряду игроки могут только покидать отряд, никого нельзя выгонять из него. Ты сейчас где? А -а -а. Туда-сюда ходил, вверх-вниз. Зачем-то. По лестнице? Да. Ты на каком этаже? На втором сейчас. Да, ну давай, ну, на... я уже на третьем всех перебил, сейчас на четвертый полезу. <зас> Что за человек? Опасных. Как всегда, ничего меня не оставляет. А тут ничего нет. Да это чё, это ты что-то оставил, что ли? Да. Просто ты не сильный, поэтому тебе не хватило силы их поднять. Дал бы мне там 5 секунд, я бы убил. А вот его? Не смог справиться, приходится все делать за него, а? Ну вообще. Вы... Мы, значит, приходим, а он не убил еще. Блин, опять это матрица отвески. Да. Да, it, да вот просто так. Просто. Не за мной. But hey, what can I say? To a lot of sit-ups. Done with the right, see yourself. I made good on my promise, Doom. Here's your precious tablet. Well done, Ghost. I you underestimated, underestimated you. What the hell does that mean? It means I thought you were incapable of achieving your goal. Что-то. Я что Не и я не Все Я тоже хочу себе эту головоломку.